Сегодня мы готовим нутеллу, вкуснятину, которую любят все детки. Вот так она выглядит. Ну и не только детки. Все любят. Или кто-то не любит. Ну, по идее, все должны любить. В общем, нутеллу готовим. Всем добрый день. Сегодня мы будем готовить с вами нутеллу в домашних условиях. Для этого нам понадобится 2 стакана молока 1 стакан сахара 100 грамм о как я хорошо пальцем махаю 100 грамм масла затем 100 грамм измельченных грецких орехов ну это я брала грецкие орехи а можно брать ну, в оригинале, как я люблю это говорить, уже лесные орехи. Но у меня лесных не было. С грецкими орехами тоже вкусно. В общем, грецкий орех надо перетереть или блендером, ну в общем в порошок. Но я на мясорубке перекрутила на мясорубке, чтобы она была такая консистенция, мелко-мелко. Так, затем мы берем 2 столовые ложки муки. И 3 столовые ложки какао. Это все, что нам понадобится. Так, берем мы посуду. Я, как обычно, чтобы не пригорело, беру себе, себе алюминиевая. И высыпаем это все. Насыпаем. Мука идет. Какао. И сахар. Сахар. Так. Ну, я делаю большую порцию, потому что у меня много членов семьи, так сказать, которые любят это, это моей детворе буквально на один день. Ну, ну, очень вкусно. От нутеллы настоящий не отличить. Не, ну, если грецкий орех... С лесным орехом, конечно, есть разница. Так, это мы все перемешиваем хорошо, чтобы не было комочков. Вот я перемешала в однородной массе. Теперь сюда добавляем молоко. И также хорошо размешиваем. Так, вот мы перемешали. Его хорошенько и ставим на маленький огонь на мелкий огонь и постоянно помешиваем помешиваем очень красивая кастрюля помешиваем до тех пор пока не начнет закипать как только она начнет закипать сюда бросим масло так вот закипела наша начала уже она булькать потихонечку Наша смесь такая. Сюда мы ложим масло. еще раз я хочу сказать, вы не смотрите, что такой большой кусок положила масло. Я все делаю в два раза больше. То есть, если в рецепте мне оказано два стакана молока, то я сюда две пол-литровые банки. Ну, то есть в два раза больше у меня рецепт. Поэтому и масло, соответственно, тут не 100 грамм, а 200. Вот так, э, теперь это в... мы также не перестаем мешать, пока не растает масло окончательно. Масло наше растаяло. Теперь опять нам надо, чтобы оно закипело, забулькало. Высыпаем сюда наши измельченные орехи высыпайся так также мы перемешиваем и вот сейчас я включу миксер и прямо на огне прямо горячей, чтобы не было комочков я хорошенько это все миксером забью так затем мы это все разольем по формам ну, по баночкам вот. Посмотрите, сколько у меня из литра молока получилось нутеллы. Вот такая. Это я только ее разлила по банкам. Вы представляете, сколько экономии? Разве накупишься в магазине столько нутеллы, столько вкуснятеньких за такой бюджетный вариант. В общем, теперь мы ее ставим в холодильник. Накрываем крышками, соответственно. Ставим в холодильник и употребляем. Всего доброго! Всем приятного аппетита!